Всем большой привет! Сегодня будем красить яйца в луковой шелухе с добавлением секретного ингредиента. На днях соседка рассказала, что нужно добавлять в отвар, чтобы яйца были красными. Метод окрашивания поражает своей простотой и приятно радует конечным результатом. Приятного просмотра! 30 граммов хорошо промытой луковой шелухи помещаем в кастрюлю. Вливаем туда полтора литра холодной воды, добавляем чайную ложку соли. Размешиваем и закладываем яйца. Для чистоты эксперимента я возьму и белые и коричневые. Ставим кастрюлю на огонь и добавляем 30 граммов мелко нарезанных промытых от пыли вишневых веточек. Именно благодаря веточкам из вишни яйца получаются красивого красного цвета. С момента закипания варим яйца 10 минут. Даже за такое короткое время яйца хорошо окрашиваются. Как коричневые, так и белые. Но чтобы получить более насыщенный цвет, я оставлю яйца в отваре на ночь. за это время изначально коричневые яйца стали темно-красными белые получились немного светлее достаем их на салфетку даем высохнуть и смазываем для придания блеска подсолнечным маслом вот и все очень красивые ярко-красные пасхальные яйца готовы! С наступающим праздником Пасхи! Мира и добра! Если вам понравился этот способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал!